Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое теория управляемого хаоса? Создаются некие конфликтные ситуации, которые переходят в вооруженные конфликты, локальные войны, псевдореволюции. Таким способом создается хаос на определенной территории. В условиях этого хаоса размывается национальный суверенитет. Становится неясно, кто является руководителем страны. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему те или иные глобальные события, происходящие в нашем мире, могут быть не случайными? Истинная власть сосредоточена в руках неофициальной международной группы лиц. При словах мировое правительство принято крутить пальцем у виска. Но вот проблема. Многие вполне серьезные эксперты не верят, что странами управляют президенты, премьеры, председатели и прочие видимые официальные лица. Они считают, что истинная власть, мощная, непоколебимая, но скрытая, сосредоточена в чьих-то других руках. Это неофициальная могущественная группа, которая не признает национальных границ, контролирует банковское дело, страхование, угледобычу, промышленность. Их называют мировым правительством. Один человек достаточно известный в свое время уже поплатился жизнью за то независимое расследование, которое он снял на тему, которую в свою очередь я хочу представить вам сегодня. Это человек Аарон Руссо, американский кинопродюсер и политик. Умер он в 2007 году, официально считается, что умер от рака желчного пузыря, но неофициальная версия заключается в том, что его убрали так называемые сильные мира сего после его документального расследования под названием «Америка. Путь от свободы к фашизму», а также после его интервью, которое он дал одному из так называемых американских конспирологов, также незадолго до своей смерти. У меня был друг. Ник Рокфеллер, один из семьи Рокфеллеров. Когда я баллотировался на пост губернатора Невады, он связался со мной через адвоката. И мы стали друзьями, начали разговаривать на различные темы. И я узнал очень многое от мистера Рокфеллера. Мировой Левиафан четыре могущественные транснациональные финансовые компании, истинное хозяева мира. Они делают все, что захотят. Чего хотим мы, больше не имеет значения. Значение имеют только их замыслы, их планы. Они имеют денег, сколько захотят. Они могут напечатать денег, сколько захотят. В них в руках станок. Бери и печатай. Дело не в деньгах. Дело в контроле. Дело в том, каким они хотят видеть мир. Вы слышите, как Джордж Буш говорит, демократия означает свободу. Нет, демократия равна новому мировому порядку. Это маленький клуб, и тебя в нем нет. «Настоящая буржуазия, правящая миром. Это около тысячи человек. Они правят капитализмом. При населении мира в 6,5 миллиардов человек. Это немного. Жак Аттали». С появлением Федеральной резервной комиссии американские граждане прошли путь от частных лиц с настоящими деньгами, обеспеченными золотом, гражданам без личной жизни, потому что деньги стали цифровыми. Они могут забирать любое количество денег при помощи цифр, когда они этого захотят. Они могут следить за вами, когда захотят. Вы будете в их власти. Это делается по нашему желанию. У нас появится большой брат, который будет следить за каждой покупкой, за каждым вашим движением, за каждой компанией, с которой вы имеете отношения. Все это пойдет в правительство. В отчетах Oxfarm и Bloomberg говорится, что 1% населения мира владеет большим количеством денег, чем остальные 99% вместе взятых. Хуже того, Oxfarm говорит, что 82% всех заработанных денег в 2020 году ушло на этот 1%. Эта группа собирается на международном уровне и играет в бога с нашими деньгами. Джош Буш именно это имел в виду, когда говорил о новом мировом порядке? Невозможно построить новый мировой порядок, опираясь только на полицию и военных. Я думаю, что финансы тут важнее, чем оружие. Банкиры всего мира работают вместе, чтобы создать единое мировое правительство. Глобальное полицейское государство будет более зловещим, чем то, о чем писал Джордж Оруэлл. На это теневое правительство, утверждают эксперты, работают тайные организации и мозговые центры. Например, Совет по международным отношениям, который был создан в 1921 году американским банкиром Морганом и контролирует Федеральную резервную систему США, Нью-Йоркскую фондовую биржу и ведущие средства массовой информации или Бильдербергский клуб, создан в 1954 году, который объединил американскую и европейскую элиту, или же трехсторонняя комиссия 1974 года основания, в которую вошли представители США, Европы и Японии. Многие люди знают о том факте, что мир контролирует несколько семей, таких как Винзеры, Рокфеллеры, Ротшильды, Лемоны, Барухи, Морганы, Саудиты и так далее. Они публичны и часто на слуху в новостных лентах. Многие из нас слышали о влиятельных закрытых сообществах, бильдербергском клубе, иллюминатах, масонах и трехсторонней комиссии. Достаточно известно положение о том, что действительные правители всегда в тени и они принципиально не публичны, их называют «серыми кардиналами». Так кто же на самом деле правит миром? А сейчас, как известно, миром правят деньги. Так кто же истинное хозяева денег в этом контексте? Доктор Кэрол Квигли, профессор университета Джорджтауна, наставник президента Клинтона, написал в своей книге «Трагедия и надежда». Власть капитала имеет далеко идущие планы. Она хочет создать мировую систему финансового контроля, находящуюся в частных руках, которая сможет доминировать над политической системой каждой страны и над мировой экономикой в целом. Их цель – создать механизм глобального планирования и долгосрочного перераспределения ресурсов. Или же Римский клуб был создан в 1968 году, который имеет свои частные разведывательные агентство и, кроме того, заимствует информацию у Интерпола, ФСБ и Массада. До своей смерти в 2017 году работу перечисленных организаций курировал миллиардер Дэвид Рокфеллер. Кто же курирует их сейчас, достоверно неизвестно. Большая четверка. Среди институциональных инвесторов 10-12 особенно выделяются 4. Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments. State Street. Эти гигантские инвестиционные фонды и финансовые холдинги, Большая четверка, присутствуют в акционерных капиталах многих стратегически важных компаний и банков. Что такое инвестиционный холдинг? Компания. Справка. Инвестиционная компания – это организация, осуществляющая коллективные инвестиции. Главными функциями инвестиционных компаний являются диверсификация инвестиций и управление инвестиционными портфелями вкладчиков, в которые входят ценные бумаги разных эмитентов и другие виды фондовых инструментов. В соответствии с ситуацией, данные финансовые посредники осуществляют покупку-продажу ценных бумаг, распределяя капитал в перспективные отрасли и предприятия. BlackRock State Street Corporations, Vanguard Group и FMR Fidelity одновременно являются основными акционерами во всех шести крупнейших ведущих банках мира. Банк Оф Америка, GP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Стэнли. Возможности этих четырех компаний превосходят любое воображение. Им принадлежит не только большая часть акций почти всех крупных компаний мира, но и акций инвесторов этих компаний. Это дает им полную монополию. Мы видим приближение нового мира. И в этом новом мире должен появиться новый порядок. Новый мировой порядок будет построен. Он отменит понятие национального суверенитета, постепенно разъедая его. И это будет более действенно, чем старомодное прямое нападение. Журнал Совета по международным отношениям. У нас будет мировое правительство, хотим мы этого или нет. Вопрос в том, как оно появится путем насилия или путем согласия. Пол Уорберг, советник по международной безопасности и создатель Федеральной резервной системы в письме Сенату США. Что представляет собой мировое правительство? Какие цели ставит? Рассуждает директор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке, экс-советник председателя Конституционного суда, экс-глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский. Владимир Семенович, мировое правительство на ваш взгляд действительно существует? Когда наши политологи, социологи и историки начинают говорить о мировом правительстве, считается, что человек выжил из ума. А ведь на Западе ученые относятся к этому вопросу очень серьезно. Например, такие известные люди, финансисты мирового уровня, как Джордж Сорс, Жак Аттали, говорят что дальнейшее развитие истории невозможно без мирового правительства, без мирового парламента, без мировых вооруженных сил и без мировой полиции. Недавно Сорос в Пенсильвании проводил встречу ведущих экономистов, политических деятелей, банкиров. Повестка дня — создание новой мировой валюты вместо доллара. Смена мирового лидера США на Китай. Создание Китаю — преференций для этого. Сорос напрямую ставит вопрос о создании мирового правительства. В России идеологом мирового правительства выступает Гавриил Попов. Если у Сороса центральная идея – это мировая валюта, которая должна стабилизировать финансовую ситуацию в мире, у Жака Аттали – мировые финансовые органы, мировые вооруженные силы и мировая полиция – то у Гавриила Попова меры еще более радикальные. Например, мировой контроль за рождаемостью, использование для этого новых биотехнологий, контроль над ядерным оружием и ядерными станциями. Кроме того, Попов придерживается давних идей Бжезинского и Киссинджера, что мировое правительство, а не национальное государство, должно контролировать источники энергии, добычу нефти и ее переработку и поставку на мировые рынки. Об этом пишется открыто. Овчинский сказал очень интересную вещь об э, перераспределении потоков энергоресурсов э, что также является одной из главных целей этого самого э, мирового правительства. И здесь мы опять же видим э, реализацию этой цели в действии на примере войны в Украине ведь благодаря войне в Украине Россию удалось полностью демонизировать сделать ее абсолютно токсичным государством для подавляющего большинства цивилизованных стран мира и в первую очередь для тех стран которые как ни странно раньше по относительно дешевым ценам в неимоверных количествах покупали у России нефть и газ в основном ну и уголь сейчас же Россия ну, уже по факту практически выкинуто с этого рынка некоторые страны еще продолжают покупать но только из-за того что пока что нет другого выхода пока что не налажены другие пути поставок а когда они будут налажены как вы думаете кто займет место россии в этом смысле Европейский союз и США открыли новую главу энергетического партнерства. Речь идет о соглашении о поставках не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года. Стороны представляют этот договор как один из вариантов сокращения импорта газа из России, который обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива. То есть сейчас Америка станет также одним из главных энергетических игроков на этом рынке, в то время как... Практически главный игрок в прошлом будет выкинут с этого рынка, судя по всему, навсегда. Этот игрок Россия, почему я думаю, что будет навсегда выкинут? Да потому что также уже было анонсировано тем же президентом Байденом еще в начале этого конфликта, то, что мир и так переходит на зеленые технологии, то есть на возобновляемые источники энергии. И так они это уже давным-давно планировали и говорят об этом открыто. А тут вот еще и чудесным образом подвернулась такая... Идеальная возможность, да. В то же время США и ЕС заявили, что будут стараться не отклоняться от своих целей в области климата. Соединенные Штаты приветствовали амбициозные заявление Евросоюза, сделанные ранее в этом месяце, в котором ЕС обязался как можно скорее снизить зависимость от российского газа. Сегодня мы согласовали совместный план действий по достижению этой цели, одновременно ускоряя наше продвижение в направлении безопасного будущего чистой энергии. США и ЕС объявили о создании рабочей группы, которой предстоит решать, актуальные задачи в области энергетики. Взглянем на некоторые компании, контролируемые этой группой, большой четверкой. Alcoa, Altria Group, American International Group, IT&T, Boeing KO, Caterpillar, Coca-Cola KO, DuPont EKO, ExxonMobil Corp, General Electric KO, General Motors Corporations hewlett Packard KO Home Deport Honeywell International Intel Corp International Business Machines Corp Johnson E. Johnson GP Morgan Chase EKO McDonalds Corp. Merch EKO Microsoft Corp 3 mko Pfizer ENC, Procter ⁇ Gamble KO, United Technologies Corp., Verizon Communications, Wellmart Stores, Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch Snefs Corporations, CBC Corporations, NBC Universal. Получается, что акции крупнейших мировых корпораций принадлежат одним и тем же институциональным инвесторам. Все они принадлежат друг другу. Это означает, что конкурирующие бренды, такие как Coca-Cola и Pepsi, к примеру, на самом деле вовсе не являются конкурентами, поскольку их акции принадлежат одним и тем же инвестиционным компаниям, инвестиционным фондам, страховым компаниям, банкам и в некоторых случаях правительствам. И так во всех отраслях. Другими словами, четыре инвестиционных холдинга BlackRock, Vanguard, State Street Corporation и FMR Fidelity владеют монополией во всех отраслях промышленности мира. Почему об этом не все знают? Почему об этом нет документальных фильмов? Почему этого нет в новостях? Да потому что 90% международных СМИ принадлежат 9 медиа медиаконгломератам, которые контролируются этой могущественной четверкой. А теперь послушайте внимательно цитату Дэвида Рокфеллера, и вы поймете, что сегодня происходит в мире и к чему идем мы. Мы благодарны Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, журналу «Тайм» и другим известным изданиям, чьи директора посещали наши собрания за то, что они почти 40 лет держали свое слово «хранить тайну». Если в эти годы наши действия освещались бы в прессе, мы не смогли бы исполнить наши мировые планы. Но теперь мир стал более искушенным, и он готов к созданию мирового правительства». «Над государственный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров над национальным суверенитетом более предпочтителен, чем практика национального самоопределения прошлых веков». Дэвид Рокфеллер, член Совета по международным отношениям, верит, что нам будет лучше, если миром будет управлять он и его друзья-банкиры. То, что мы наблюдаем сейчас в Украине и России, это что, не действие мирового правительства? В самом прямом смысле слова. А в свое время в Ливии, например, каким-то образом действовало НАТО. А кто его на это уполномачивал? Ведь в уставе ООН написано, что для проведения военных миротворческих операций должен создаваться специальный штаб под эгидой Совбеза. Вместо этого действует НАТО, региональный военный блок, который также является частью мирового правительства. Мировых лидеров, которые неугодны мировому правительству, ждет Гаагский трибунал. Мы видели, что сделали с Милошевичем. Сначала долго судили, потом вдруг странная смерть, когда понадобилось спрятать концы в воду. Мировое правительство уже существует, оно ведет свои войны, контролирует энергоресурсы. Оно не может пока контролировать национальные ядерные силы и национальную ядерную энергетику, но это его цель. Кроме того, это ядро управляет крупнейшими финансовыми институтами, такими как МВФ, Европейским центральным банком или Всемирным банком. В отчете Bloomberg как говорится, что эти компании в 2028 году вместе получат инвестиции в размере 30 триллионов долларов. Это означает, что они будут владеть почти всем на планете Земля. Структура проста, это мировые финансовые группы, прежде всего группа Ротшильда Рокфеллера, это мировые финансовые спекулянты, такие как СОРС, это группа крупных политиков и экономистов, все они собираются на полузакрытых встречах, таких как Билдербергский клуб, мировое правительство это еще и международные инструменты. На ливийском кризисе хорошо видно, что ООН стала таким инструментом в руках мирового правительства. Мировое правительство теневое, открытое только в лице своих идеологов. Но оно существует, это реальность, и отвергать ее просто глупо. Они финансировали все войны, начиная с Первой мировой, и получали с этого прибыль. Человечество их не волнует. Война в Ираке — это попытка Федерального резерва и Государственного банка Великобритании контролировать Ближний Восток, сделав его частью нового мирового порядка. Чтобы защищать новый мировой порядок, солдаты будут убивать и умирать. Артур Шлезингер. Совет по международным отношениям. Военные, тупые, глупые животные, они а лишь пешки во внешней политике. Генри Киссинджер, Совет по международным отношениям. Блэк Рок сужает деньги Центральному банку. Он также разрабатывает программное обеспечение, которое использует Центральный банк. Многие сотрудники BlackRock находились в Белом доме вместе с Бушем и Обамой. Его генеральный директор Ларри Финк может рассчитывать на теплый прием со стороны лидеров и политиков многих стран мира. Но на самом деле Ларри Финк это всего лишь подставное лицо правящей компании и сам он за ниточки не дергает. Сама BlackRock также принадлежит акционерам. Кто эти акционеры? Приходим к странному выводу. Крупнейшим акционером BlackRock является Vanguard. Но воды этой компании мутные. The Vanguard Group – инвестиционный левиафан The Vanguard Group Частная независимая инвестиционная компания расположена в городке Виллифорд, штат Пенсильвания. Основана в 1975 году Джоном Боглом. Компания объединяет в себе около 370 фондов. Из них 180 американских и 190 зарубежных фондов. И ею владеют инвесторы этих фондов. Общее количество инвесторов на 31 декабря 2016 года составило около 20 миллионов человек. Компания управляет индивидуальными пенсионными счетами, сберегательными счетами на обучение, различными видами финансовой ренты и оказывает консультационные услуги своим клиентам. Мировое правительство имеет большую силу, когда существует в полутеневом виде. Когда все на виду, они становятся более уязвимыми. В нынешнем же состоянии непонятно, кто их поддерживает. Мировое правительство контролирует мировой процесс. Гораздо более серьезные вещи. Будущее финансовой системы, будущее международного права, будущее миротворческих операций, будущее гуманитарных операций и так далее. То, что сейчас называют гуманитарными операциями, это фактически военные операции, связанные с нарушением национального суверенитета государства. Как бы мы ни относились к Каддафи, этот человек защищал свое государство как президент страны. Он боролся с мятежниками, что делал бы любой руководитель государства. Тем более, со стороны мятежников ядро составляло Аль-Каида и различные исламские фусистские ордена, с которыми международное сообщество борется как с террористами. И вдруг ситуацию повернули с плюса на минус. И виновным сделали Каддафи. И сделало это мировое правительство. Vanguard Group является крупнейшим акционером ведущих банков США. Банк Америка, ГП Морган Чейз, Сити Групп, Голдман Сакс, Морган Стэнли. Что обеспечивает гиперконцентрацию капитала. Из-за этого компанию называют инвестиционным левиафаном. Это совместная работа правительств разных стран и центральных банков, призванная создать мировое правительство. Через эти договоры банкиры могут контролировать мировые законы. Помимо банков, Vanguard Group участвует в управлении таких мировых гигантов как Apple, Microsoft, ExxonMobil, Johnson Johnson, Amazon, Facebook, General Electric, Berkshire Hathaway, AT&T, Alphabet. Размер активов под управлением 6,41 триллиона долларов по состоянию на 20 ноября 2019 года. The Vanguard Group занимала второе место после BlackRock среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира на 2015 год. Элита, владеющая Vanguard, явно не любит быть в центре внимания. Кому принадлежит Vanguard Group, узнать практически невозможно. У меня был друг, Ник Рокфеллер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 не только Федеральной резервной системы, но и частных банков Германии, Англии, Италии, всего мира. Все они работают вместе, все они центральные банки. Конечная цель, к которой стремятся эти люди – создание единого мирового правительства, управляемого банковским сектором, управляемого банкирами. И они делают это по частям. Европейская валюта, евро и европейская конституция – это одна часть. Теперь они пытаются сделать это в Америке с Североамериканским союзом. И они хотят ввести новую валюту, Амера. Итак, BlackRock, The Vanguard Group, State Street и Fidelity Corporation. Четыре монстра, инвестиционных монстра мировых, которые в совокупности своей, так или иначе, контролируют и управляют большинством ведущих компаний мира, в каких бы то ни было отраслях, начиная от информационных компаний, заканчивая компаниями, производящими оружие, в том числе оружие, которое поставляется сейчас в Украину. Мир идет к стиранию суверенитета. Пока то, что делает мировое правительство, называется теорией управляемого хаоса.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 Когда сохраняются жесткие авторитарные феодальные псевдодемократические режимы, называйся как угодно, трудно нарушить суверенитет и навязать волю мирового правительства. Когда действует теория управляемого хаоса, нет стабильности в государстве, непонятно легитимно или нет руководство государства. В этих условиях лидеры национальных государств становятся более зависимыми от международных групп, их идеологов. И это сейчас происходит на наших глазах в Украине. Друзья, хочу сделать небольшую рекламную паузу и напомнить вам о том, что у меня в Республике Польша есть свое агентство по трудоустройству под названием ProExWork мы предоставляем людям уже не первый год услуги по трудоустройству в такой динамично развивающейся европейской стране как Польша у нас есть вакансии как для разнорабочих так и для специалистов работы на любой цвет и вкус с любым уровнем вашего образования ну в общем работа найдется для практически каждого также сейчас есть работы для женщин зарплата очень достойная также достойнейшие условия проживания мы предоставляем оформляем все документы необходимые вам для легального пребывания и работы в республике польша если вы заинтересованы в трудоустройстве в польше обращайтесь к нашим специалистам по трудоустройству их номера будут как в описании к этому видео так и в первом в закрепленном комментарии вайбер и ватсап пишите им и они обязательно ответят вам по поводу работы в Польше в будние дни в рабочее время это было небольшое отступление а сейчас идем дальше для чего создается хаос все эти арабские революции Америка и страны запада никак не могут выйти из кризиса наблюдается вторая его волна К чертовой матери летит финансовая система они ничего не делали с деривативами, а наоборот выпустили еще больше, чем до кризиса виртуальных денег. Они не очистили финансовую систему, а еще больше замусорили ее. Вместо того, чтобы навести порядок в банковской системе, они вложили в нее гигантские деньги, которые опять распылились по офшорам. В этих условиях кризис не устранен, он опять реален, ну и все это можно назвать таким термином, как теория управляемого хаоса. Ну, называется это теорией, для меня это никакая уже не теория, для меня это практика. Что такое, ну скажем, теория управляемого хаоса? Теория управляемого хаоса это... Теория, которая гласит о том, что как раз таки все самые глобальные и крупные события в мире не случайны, и они управляются, опять же, некой скрытой группой лиц для того, чтобы направлять те или иные процессы мировые в то русло, которое выгодно им. Ведь если этим хаосом, скажем так, не управлять, а наш мир состоит из хаоса, из череды различных событий и случайностей. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве. Вот. Что не скажешь о различных глобальных событиях. Но официально считается, что и подавляющее большинство глобальных событий это просто череда различных случайностей. Вот Путину просто так, грубо говоря, моча в голову ударила случайно, и он решил ни с того ни с сего напасть на Украину группировкой военной, которая абсолютно, которая абсолютно была недостаточна для захвата такой огромной страны, даже и близко ну и различные другие в дальнейшем действия которые военачальники российские начали припринимать, это действие, ну просто до дошкольник справился бы лучше чем они ну вот это все просто случайно как принято считать так же как случайно началась проблема 2020 года из-за которой закрыли все границы в начале, соответственно в марте 2020 года и продолжали закрывать далее вот недавно только как бы отступил Отступил этот этап, скажем так, а отступил он, опять же, как считается большинством людей, э, которые называют себя различными экспертами, э, этот этап прошел по удивительному стечению обстоятельств перед началом этой самой войны в Украине. Э, так вот, э, я считаю, что эти события не случайны, что они контролируемы. Для чего их контролировать? Да, опять же, все для того же, чтобы те... Люди, которые обладают невероятными просто ресурсами, выраженными в первую очередь в денежном эквиваленте, не то что не потеряли эти ресурсы из-за того или иного случайного глобального события, а еще и приумножали их в десятки и в сотни раз, организуя эти самые события собственноручно, выдавая их нам за просто случайности и хаос беспорядочный. Он рассказывал мне о выгодных деловых вложениях. Либо они помогут мне с тем или иным деловым вложением. Хотел бы я стать членом Совета по международным отношениям. Для этого нужно рекомендательное письмо. Было бы мне это интересно. И вещи в таком роде. Вас подводят к этому постепенно. И я говорил ему, что на самом деле мне все это неинтересно. Потому что это противоречило моим взглядам. Ты мне очень нравишься, Ник, но твои мои пути пролегают по разные стороны забора. И я не верю в порабощение людей. А он отвечает, да ты что, это же для их блага. Скорее, как это выразить. А тебе не все равно? Кто тебе эти люди? Какая тебе разница? Заботься о собственной жизни. Делай все, что можешь для себя и своей семьи. Что для тебя значат остальные люди? Да ничего не значит. Это серфы, крепостные, просто people. Ему просто было все равно. Для меня это было совершенно непонятно. Это была просто холодность. Просто холодность. Я говорил ему «Зачем вам все это? У вас более чем достаточно денег и власти. Зачем еще это? Какова конечная цель?» Он отвечал «Конечная цель – вставить всем чипы и контролировать общество полностью». Понимаете, о чем речь? То есть в мире существуют семьи, которые накапливают свои состояния веками, веками, понимаете? Там Ротшильды и Рокфеллеры по сравнению с ними, ну просто мальчики из детского сада. Мы о них не знаем, то есть о реальных управленцах, и навряд ли когда-либо узнаем. Но то, что они существуют, я практически не сомневаюсь, потому что ну, на это указывает очень много различных событий, происходящих в мире, особенно в последние годы, эм, да и всю историю человечества в принципе. Зато из кризиса начали быстро выходить страны, далекие от Запада и США. Китай, Индия, Бразилия – арабские страны, например, Египет. Такие стабильные режимы мировому правительству не нужны. Его цель – выход из кризиса США и Европы путем создания еще больших кризисов в странах третьего мира. К концу 19 века мировой финансово-экономический центр постепенно переместился из Великобритании в США. Несколько финансово-промышленных групп сумели установить контроль или просто захватить в свое владение ключевые отрасли американской экономики. стали Столилисейную, табачную, нефтяную и так далее. На рубеже 19 и 20 веков в США возникла финансовая группировка, возглавляющаяся ведущими финансистами того периода. Рокфеллером, Морганом, Лемонтом, Куном, Лебом, Бельмоном, Лазером, Ландербургом, Тальманом, Шпейером, Шифом, Зелигманом, Гугенхеймом и другими. В 1912 году эти люди добились узаконенного права господствовать над финансами США. В обмен на денежную поддержку своей избирательной кампании президент Вудро Вильсон согласился с их предложениями. Как считается, именно эта группировка в течение 20 века сумела, используя серию мировых контролируемых конфликтов, управлять ходом истории человечества, ради достижения мирового господства. Но перечисленные люди были лишь ширмой, козлами отпущения, которых отдадут на растерзание толпе, если что-то пойдет не так. А истинные же управленцы всегда были и остаются в тени. Ну и вот у этой группы людей в свое время наверняка встал выбор перед ними. Вот. Пустить все мировые события, как более мелкие, так и, и глобальные на самотек. То есть пусть будет хаос и будь что будет. Но тогда они очень сильно рискуют тем, что рано или поздно из-за того или иного случайного глобального события, потеряют как э, свои ресурсы, так и как вследствие власть. Вот. Либо же у них есть такой вариант, как э, начать самим влиять на основные глобальные события и создавать их. То есть создавать управляемый в своих интересах хаос. Конечно же они выбрали второй вариант, э, ну потому что пускать вот так вот, все на волю случая, абсолютно не в их интересах, особенно если учесть тот факт, что они реально, э, благодаря тому, что обладают гигантскими ресурсами, могут влиять на те или иные глобальные события и, и даже создавать их сами, что они успешно и делают уже как минимум несколько сотен лет. В их руках сосредоточено большинство акций, как я уже говорил, крупнейших компаний мира начиная от Microsoft, а заканчивая Амазоном, соответственно, по сути они правят миром, они правят мировым капиталом, в их руках находится власть, это не просто деньги, здесь не про деньги говорится, здесь говорится о власти, и многие спросят, пока что власть, в чем это выражается, это власть, приведи пример, а я сейчас приведу, сейчас я хочу сделать видео вставку, на видеоролик одного достаточно известного видеоблогера, это Юрий Швец, экс-разведчик КГБ, а возможно и не экс, непонятно. Сейчас он живет в Штатах, суть не в этом. Суть в том, что вот в одном из своих видеороликов, которое было опубликовано в начале июля месяца 2022 года, он сказал очень интересную вещь по поводу компаний, производящих вооружение, для Соединенных Штатов, да и для большинства цивилизованных стран мира, и в первую очередь о тех компаниях, которые поставляют вооружение в Украину. Послушайте, что он сказал. Я не сторонник конспирологических теорий, я не верю в темные силы, которые есть в мире, которые дергают, там то ли глобалистами называют, то ли бельдербергским клубом называют, то ли еще как-нибудь, но есть... Deep State, и есть силы, скажем так, которые контролируют военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, Великобритании, часто это пересекается. И вот на этом уровне было принято решение, что с Путиным нужно заканчивать. В принципе, это решение было принято где-то в конце декабря, в начале февраля. И было совещание в Белом доме в январе, в ходе которого было принято решение о необходимости принятия программы «Ленд-Лиза». «Ленд-Лиз» был принят с главной его целью для того, чтобы обойти бюрократические всевозможные цепочки, препоны на пути поставок вооружений Украине». То есть, кто бы там что про него не говорил, я убежден, что этот человек знает несколько больше, чем простая смертные по понятным причинам. Но суть не в этом. Суть в том, что то, что он сказал, это является наглядным примером того, как могут управлять теми или иными событиями те, кто, собственно говоря, владеет акциями крупнейших инвестиционных фондов мира, потому что эти фонды владеют, соответственно, в свою очередь, акциями других крупнейших компаний мира и, в том числе, как я говорил, компаний, производящих вооружение. Ведь такие компании, как, к примеру, General Electric, General Motors, Boeing и так далее и тому подобное, именно эти компании, являются одними из ведущих компаний мира по производству новейшего вооружения. И по чудесному стечению обстоятельств их акциями, большинством их акций, также владеют, так или иначе, четыре перечисленных инвестиционных монстра. И в первую очередь это BlackRock, тот же, и Vanguard. То есть, по сути, крупнейшие производители оружия в мире принадлежат именно этим инвестиционным фондам, а если быть более точным, тем, кому принадлежат в свою очередь уже эти фонды. Они хотят использовать деньги среднего класса, чтобы по сути приручить рабочий класс и раздуть правительственный аппарат, чтобы в конце игры истребить средний класс и получить гигантскую субмассу необразованных рабов, у которых никогда не будет шанса на восстание против тирании. И крошечную элиту во главе всего. И в этом заключается самая суть нового мирового порядка. Они используют большое правительство, чтобы задушить конкуренцию, захватить контроль над людьми, разрушить семью, по сути, создать всемирную плантацию или неофеодальное государство. Идея создания международных неправительственных организаций как рычагов создания мирового государства была опробована европейскими, особенно английскими, социалистами и коммунистами. После этого к делу приступили финансово-промышленные группировки. Это привело к оформлению ряда крупнейших транснациональных структур, про существование которых общественность Запада узнала относительно недавно. Совета по международным отношениям Бельдэрберского клуба и трехсторонней комиссии. Совет по международным отношениям (Council of Foreign Relations, CFR) крупнейшая организация, объединяющая самых влиятельных людей Запада, бывших и действующих президентов, министров, послов, высокопоставленных чиновников, ведущих банкиров и финансистов. Президентов и представителей правлений транснациональных корпораций и фирм, руководителей университетов, включая ведущих профессоров, глав средств массовой информации, включая основных журналистов и телеобразователей, конгрессменов, судей Верховного Суда, командующих Вооруженными Силами в Америке и Европе, натовских генералов, функционеров ЦРУ и других спецслужб, деятелей ООН и главных международных организаций. Эта организация возникла еще в 1921 году как филиал фонда Карнеги за Вселенский мир. Считается, что создателем ее был крупнейший американский банкир Морган. Задача Совета? Разработка американской стратегии в планетарном масштабе с целью полной унификации планеты и создания мирового правительства. Штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. У истоков этой организации стояли деятели Общества Круглого Стола, преобразованного в мае 1919 года в Париже в Институте международных отношений с отделениями во Франции. Англии и США. Последнее стало организационной основой Совета, создание которого как теневой политической организации осуществлялось параллельно со строительством структур открытой международной организации Лиги Наций. Вплоть до завершения Второй мировой войны роль Совета была ограниченной. Ситуация изменилась в 1947 году, с начала Холодной войны, Запада против СССР. Совет по международным отношениям превратился в ее главный стратегический центр – в этот период в члены Совета вошли многие генералы Пентагона и НАТО, деятели ЦРУ и других спецслужб. Инициатива нанесения упреждающего ядерного удара по Советскому Союзу также вырабатывалась в этой организации. В ее рядах числились все самые главные руководители и идеологи подрывной деятельности против СССР который, в свою очередь, был создан также по приказу реальных управленцев. В ходе нашей с Ником Рокфеллером Дружбы мы делились друг с другом идеями, мыслями, философскими взглядами. Он хотел, чтобы я стал частью того, что они делали, стал членом СМО. Делал мне различные выгодные деловые предложения чтобы я не продолжал ту борьбу, которую начал в прошлом. С их точки зрения, в чем был смысл отстаивания мною прав людей? Я достиг больших успехов в кинобизнесе. Я видел, что происходит на самом деле, и пытался донести это до людей. А вместо этого они хотели, чтобы я присоединился к ним, ибо я был движущей силой и неспровергателем. И вместо того, чтобы иметь меня в противниках, они хотели, чтобы я стал одним из них. Все было очень просто. И он попытался завербовать меня, и я не согласился.